всем привет сегодня у нас видео из рубрики будни риэлтора я приехал в аэропорт встречать своих подписчиков едем на сделку по пути заедем в адлер посмотреть одну квартиру после сделки встречаюсь с другими покупателями будем смотреть квартиру на бытхе и не только Поэтому не переключайтесь. Ну что, как вы долетели? Замечательно. Долетели хорошо. Какая погода сейчас в Тюмени? А вот знаете, дело о чем? Вот буквально вперед э за день до этого было минус 30 градусов. Минус 30. Сейчас в Сочи 12,5 градусов а тепла. Вы, а вы летали уже что-то под 15 было. 21. 21, да. Ага. 21. В общем, у нас все готово, сейчас сразу едем, как и договаривались. По пути только заедем, да, прям можете, от, да, одну своей... квартиру покажем. Да, мы со своей стороны все, что нужно, сделали. Финансы с собой, документы с собой, желание купить. Есть. Так, смотрим повороте где-то здесь. Кстати, кто приезжий, обратите внимание, вот эти вот мосты, которые наверху пешеходные, на них камеры везде работают. Во многих местах не работают, именно тут работают. Да, да, вообще... Вот, когда на Игиле стояли, Южное море закладывали, а там же вход вообще было изначально чуть ли не по 70. Вот а, ну самая да. Самая. Я на так смотрел, да ну не построят его. Не построят, а построили. это что, в 3, 1 к 3 же вышло, да? Угу. Мелкие, наверное, сейчас 210 не меньше, наверное, да, стоят. Да, да, там средние 200 за квадрат. А Дима половину, то есть у Андрея у него получается тоже какая-то стречка, да, идет? А, да. Да, да, да. Тоже на Быдхе. Тоже на Будхе. Да? А. То есть он тоже он. Я понял, что он парень-то молодой, 35-36 лет. Да. Так, где-то, где-то здесь. Сейчас покажу вам 38,5 метров за 480. Так симпатично. Симпатично здесь, смотрите. Честно, я здесь первый раз. Территория такая вот закрытая. Так. Благоустроено. Давайте сначала дом найдем. Обойдем. Обойдем дом. Дом. 38,5 метров всего за 4,800 метров. Такая девочка прикольная. Она даже не 38,5 а 38,8 восемь. То есть вот мы зашли в квартиру, кстати, такая зона прихожей. Разводка электрики даже, смотрю, есть. Оп, Ха, свет горит, нормально. Значит, совмещенный санузел. Это кухня. За газовый котел вроде как доплаты нет, но я обязательно уточню. То есть кухня нормальных размеров, вполне себе хороший вид. И еще одна комната, угловая квартира, ну, неплохо. Есть балкон. нормальный вид повторюсь 38 8 за 4 миллиона 800 тысяч наталья здрасте еще раз это дмитрий извините что перезвоню доплаты за газ же нет да просто по... доплата за газ нет а здесь есть еще какие-то бонусы вроде да какие-то бонусы а вот с парковкой что? Каждый заезжает, да, на парковочку? А, место ни за кем и не закреплено, отлично. И еще есть кладовочка 6 метров. В цоколе. Просто бонус. Ага. За квартиру закрепляется, можно поставить дверь. А вот этот вот бачок такой синий, это что? А, чтобы перепадов не было, да? А, ну все. Прикольно. Хорошо. Ага, спасибо большое за информацию. Так, мы объезжаем пробку, потому что там идет ремонт дороги. И по пути прямо сейчас еще в одно местечко заедем. Вам вот всем. Движение, да, да, да, да, да. Вот. Это, но... Да, на Новый год пробок не было, сейчас пробки. Вот, сейчас еще одно местечко вам покажу, очень прикольное для вас, для многих это будет полезной информацией. Ну и заодно напомню, там у меня есть на продаже хорошая квартирка а, в жилом комплексе Лилия с видом на море. Ссылочка выскочит правом верхним углом. Вон она, Лилия с видом на море, там есть квартира. А я заехал в медовый магазин, точнее, знаете, здесь не медовый магазин. Вот, мы заехали. Здесь а товары... Как бы улучшающие, знаете, качество вашей жизни. Ну, в частности, вот тут орешки всякие недорогие, всякие вот такие вот штуковины. Вот смотрите, это напиток чайный, который там полечит, допустим, вашу печень и так далее. Ну, всякие такие вот здесь товары, всякие, ну, короче, натуальные, скажем так. Поэтому очень вам рекомендую этот магазинчик масло у вас тоже такое мнение да я вот когда сюда захожу охота все купить реально семена это вот говорят блин очень полезен вот семена это у нас что всякие то здесь для проблемной кожи ой да чуть здесь только нет на самом деле здесь еще только нету просто вот все натуральное и все для здоровья вот это вот вам, смотрите, купил я. Восстановление иммунитета, тонуса и энергии. Не вот. не надо, не так, ну не что, мы едем дальше. Да. Это мы едем по Новороссийскому шоссе. Очень люблю это местечко. Смотрите, какие виды потрясающие. Это смотровая площадка. Очень крутые виды. Вот так, наверное, надо еще сделать Мост проезжать красиво тут с левой стороны море с правой стороны горы красота это мы подъезжаем к району приморья ну что Ностальгия, наверное, будет, да. у меня жена да. очень любит этот район. Вот, у нас встречная сделка, мы продаем в одном районе, покупаем в другом. Кстати, покупаем на Бытхе, покупаем на Бытхе. И продавец квартира на Бытхе тоже покупает на Бытхе. Это кто-то из моих подписчиков мне написал, немножко с матом будет, Бытхуяне. <сélge> <сélge> хуя, а не мы любим <сélge> <сélge> <сélge> <сélge> <сélge> Вот, Так что Добро пожаловать в наши ряды <сélge> <сélge> ну, а <со> Своей стороны <сélge> <otra> <сélge> могу что добавить <сélge> <сélge> Я очень доволен Что я сделал правильный выбор В сторону риэлтора Я получил квартиру С ремонтом ниже рынка И очень комфортно Проходит сделка ну, Как бы Огромное спасибо рекомендую Спасибо за отзыв. Ну, мы потом поделимся с вами информацией, наверное, чуть попозже, что, где и как. Мы сейчас едем в Росреестр, нас уже ждут. Зиль, все в процессе, я вам перезвоню. Все, документы у меня. Ага, все. Так что мы сначала едем сейчас на квартиру, смотрим квартиру и потом уже в Росреестр. Кстати, многие из вас видели, какую квартиру продавал Виктор и Любовь. Многие из вас видели, какую квартиру покупает Виктор и Любовь. Некоторые из вас хотели и ту, и ту купить, но успел тот, кто быстрее принимает решения. Ну что, я поздравляю всех участников сделки. Все счастливы. Спасибо. Все счастливы спасибо, и спасибо. довольны дальше. Работать. Сейчас у меня встреча с моими подписчиками. Они вот-вот должны приземлиться. С аэропорта встретить не успею. Будем встречаться здесь на Бытке, кое-что смотреть. В общем, не переключайтесь. В общем, как у меня часто бывает, показ был вечерний. Не стал делать запись тех объектов, которые мы смотрели. Жень, Давай, наверное, покажем те варианты, которые я смотрел с людьми. Сейчас пойдут заставки с фотографиями. То есть мы смотрели бытху, это практически низ 36,4 площадь данной квартиры. Она двухуровневая, есть собственное парковочное место, теплые полы, новый ремонт. Единственное, на фотографиях вы не видите кухня, она уже заказана и будет, скорее всего, в эту пятницу уже установлена. Ценник мы не меняем, 5 миллионов 200 тысяч. Все цены поднимают, а мы не поднимаем. И смотрели еще квартиру на улице Дивноморская. Видеоролик у меня выходил, когда он выходил. Ну, вот накануне выходил, который за 9,5. Люди тоже принимают решение. Вот тоже неплохое предложение. В общем, всегда у меня для вас найдутся хорошие предложения. Поэтому не стесняйтесь, звоните, пишите в WhatsApp, Viber, электронка, Готов... Сотрудничать с вами и найти вам именно ту квартиру, которая подойдет вам по всем вашим требованиям. Если впервые на моем канале, обязательно подпишитесь. Обязательно там поставьте колокольчик, чтобы вам приходило уведомление о выпуске новых видео. И инстаграм, там тоже очень много предложений. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока. Друзья, чуть совсем не забыл. Старт продаж. Надежный застройщик. Разрешение на строительство. Не гора, пешая доступность до моря. Вход от 2 миллионов 700 тысяч. Сегодня можно купить по 135 тысяч за метр. Официальный старт продаж будет в начале февраля. Минимум будет по 145. Площади 20, 22, 25, 30. 40 42 47 50 к сожалению сегодня могу дать только такую информацию подробности при встречи у меня в офисе или у застройщика поэтому звоните пишите сто процентов хорошее вложение у меня на сегодня все до новых видео пока